Друзья, всем привет! Ну, собственно, уже все, карты раскрыты, поэтому у меня таких два объявления. Первое, для тех, кто завтра собирался, может быть, планировал приехать в Киеве на Перова, не получится, потому что созвонился с организаторами, пытался созвониться, я знаю, что они в Харькове, они мне не ответили, поэтому я завтра позанимаюсь своими делами, а это пока отложим. И, собственно, самое главное, это... Ашбибоди. Они на своем канале открыли. Все, поэтому можно как бы смело, свободно об этом говорить. 5 человек, пять блогеров летят 7 числа на завод Ашбибоди в Грецию. Это кто бы ожидал, но тем не менее Автокар, маляриус Валера Мардасов, Ян Алиев и я. 5 человек мы будем на заводе. Задавать любые вопросы технологам компании hb Body, пробовать тестировать материалы, поэтому любые, любые вообще вопросы, может быть они даже не будут касаться конкретно материала hb Body, пишем в комментариях, на все будет снято отдельное, мощное, наверное даже не одно, я в этом уверен, видео. На этом у меня все, всем спасибо за внимание, удачи, пока!